Я советую искать работу, искать чем заняться, потому что в любом случае жизнь продолжается, нужно что-то делать. И в любом случае нельзя вот э, замыкаться и, и думать, что все уже, ну как бы, потому что действительно, с одной стороны, мы действительно не знаем, что вообще будет завтра, но по-прежнему э, жить нужно. Suntem o companie care întotdeauna venim în întâmplarea tuturor problemelor și dacă avem posibilitatea să, le, să ajutăm cumva la rezolvarea lor, suntem disponibili. În urma evenimentelor din Ucraina care se întâmplă și la moment, am decis să facem oricare ajutor. Respectiv, chiar am și donat o parte din perne, mai bine spus, pentru primăria Chișinău și după o perioadă de timp a apărut o doamnă care a vrut să fie integrată la noi în Republica Moldova, chiar la muncă. Noi nu facem diferența dintre refugiat și cetățenii noștri. La moment, toți au nevoie de angajați. Respectiv, noi angajăm chiar și persoane necalificate, мы инструим, имеем периоды инструирования, после чего уже имплекаем в процессе большой Мы пересекли с мамой границу 3 марта. Маме было очень тяжело переносить ну, как бы обстановку. <coughs> У нас уже на то время были обстрелы, ну, какие-то сирены, взрывы слышали. Остался папа мой, брат с семьей, тетя, там, ну, все родственники. И люди очень отзывчивые. Вообще сама страна как бы, очень хорошо к нам отнеслась, с пониманием. Как бы. И вот, когда я сюда приходила, пришла устраиваться на работу, тоже э, ну, были рады как бы, и готовы были помочь. Я вообще бухгалтер. Прекрасно понимала, что бухгалтерами я здесь не смогу устроиться. Естественно, мне нужно было чем-то заниматься, и так и прочее, меньше думаешь о, ну, о своей стране. Поэтому нужно было идти на работу, в любом случае. Ну, так как я имела какие-то навыки шитья, поэтому, естественно, пришла на швейную фабрику. Но я еще, еще по-прежнему учусь, как бы, мне есть чему учиться. И я, ну, благодарна очень за то, что есть такая возможность учиться. Спасибо огромное вообще тем людям, которые рядом со мной, конечно, стараются во всем помогать. И а, разговаривать со мной, естественно, на русском. А все объясняют. И, в общем, очень все хорошо. Это очень спокойно, спокойно, с адаптат, репетирует. Claro, Конечно, после профессии, которая была в Украина. это что-то подобное. Но, опять-таки, опять-таки, и все вместе с нами. Мы должны быть в отношениях всех. Все люди, не зависит от Chiar cunosc multe companii care deja au angajat, foarte multe persoane. Da, prioritare din Chișinău. Să nu facă diferență dintre refugiat și persoana noastră. Asta e cam mesajul. Trebuie de ajutat. Acum sunt momente critice, să spunem. Dacă nu venim în întâmplarea lor, nu știu unde ajungem. у меня тут работает, тоже есть, да. Но ну, а вторая сидит с детками, потому что у нее двое деток еще маленькие. Ну, и моей дочке, которая здесь работает, тоже ребенок маленький. Так что одна сидит с детьми, а вот мы вдвоем работаем, получается. Просто побоялись, что дети это все услышат. И заранее, четыре дня прошло, и мы собрали вещи и просто поехали в неизвестном направлении. И звонили по номерам, звонили, и мужчина предложил нам дом. Так и остались Через пару дней пошли, ну, в примарии предложили работу, мы пришли и сразу остались. Нет? Потому что выбора нет, надо что это Мотивация была в я думаю, что это нечто, что люди которые не только хотят стеам Республика Молдова, но и хотят, чтобы они были на Деятели мы с удовольствием ждем, с удовольствием прибываются, я получу, устly, их, inside, им примет, но только он, что я не скажу, момент я ему посты, где есть необходимая формация, минимумы, профессиональная, к умения самоваря, асемпл. Доминаторов овенили не он требовал, если он мы я я получается 40 километров, поселок городского типа. У меня дети приехали раньше на четыре дня, они сказали мама приезжает потому что ну, я приехала. Я люблю Ритм. Я не люблю сидеть на месте, я бегаю постоянно. У меня в Одессе было две работы. Я с одной работы на другую работу. Я как-то. Ну, такая у нас Одесса. Я работала в санатории, санитарка. Ну, не санитарка, получается, старшая, младшая медсестра у нас идет, получается. Вот так вот. Ну, и на второй работе мы убирали элитные дома. Хороший коллектив. Спасибо большое директору, что нас взял, что дал нам возможность Украинцам поработать, так что ему очень низкий поклон. Я, я довольна. Я работала в супермаркете на кассе. Так в декрете сидела, недолго работала, это все началось. Сестра тоже в декрете, у нее двое детей. Первый день, когда учишься, было трудненько. Потом <кхм> привыкаешь. Сейчас уже нормально, уже ничего не болит. <кхм> хорошо, хорошо все. Будем надеяться, что мы скоро уедем. Хотим, чтобы был мир и у вас, и у нас. Ну и кругом, чтобы был милый, конечно, потому что как-то тяжело.